Всем привет, друзья! Поскольку вы ругаете меня за то, что я пользуюсь презентациями, я теперь сныл, что мне не до того. Итак, я хочу рассказать вам про мою самую главную ошибку. Для этого мы нарисуем трех, скажем, человечков. И нарисуем им какие-то дела. Ну, например, этот человечек у нас будет хорошо рисовать, второй человечек у нас будет хорошо писать тексты, и третий человечек будет хорошо озвучивать. Например, Рисующий человечек у нас будет желтым, мы ему напишем, вы же любите, когда я пишу вот так, я напишу рисует, а мы напишем худ ему, худ, художник, художник, это у нас будет текст, человек, который пишет тексты, И это будет человек, который делает звук. Так вот, у всех людей есть то, что они умеют делать хорошо, и то, что им нравится им делать, и то, что они умеют делать плохо, и то, что им не нравится. Например, я люблю рисовать, но я не умею это делать хорошо. Поэтому я здесь буду выступать в качестве звука, я хорошо делаю звук. В общем, я и тексты могу писать, но рисую я плохо. Так вот, что я делал в детстве, когда я был совсем маленьким? Я один думал, что я все это смогу сделать сам. Просто потому что я не умел э, делегировать. Делегировать это когда ты перекладываешь, скажем так, обязанности на других людей. Если все это делает один человек, наступают довольно большие, да, довольно большие проблемы. Наступают. Потому что звук, например, я могу быстро делать. Вы знаете, я быстро озвучиваю, я уже показывал, там пример ролика приведу в описании. Я очень быстро озвучиваю. Но, допустим, монтаж хороший, я делать так и не научился. Есть люди, которые иногда делают монтаж за меня. Есть люди, которые рисуют за меня. Вы знаете, у меня есть художник, который получает зарплату. Он постоянно на меня работает, постоянно рисует. То есть, если я потрачу на рисунок, допустим, 40 минут времени, да, вот, вот и у меня это получится плохо, результат будет плохой, напишем P, плохой. Да, а художник потратит 10 минут времени, и результат будет хороший. То что мне нужно сделать, как вы думаете? Мне, во-первых, нужно нанять художника, чтобы он делал хороший результат за маленькое время. А во-вторых, мне нужно в своей деятельности стать максимальным специалистом, чтобы я мог оплачивать услуги этого художника. То есть, если я хорошо озвучиваю, хорошо придумываю идеи, я хорошо озвучиваю, придумываю идеи, зарабатываю на этом деньги, плачу эти деньги художнику, и он делает за меня лучше. Казалось бы, простые слова, но до многих людей это не доходит. Если у вас что-то не получается, зачем над этим заморачиваться? Может быть, это не ваше. Приведу вам другой пример. Есть у меня сотрудник, очень организованный, серьезный человек, которому нужно конкретно расписать. Ты сегодня делаешь вот это, завтра вот то, послезавтра вот это. Если у меня будут расписаны задачи вот так, я просто чокнусь. Вы видели, у меня задачи расписаны по цветам. Важные, не очень важные и временные. То есть, ну и там, я показывал в моем рабочем дне. Опять же, ссылку в описании оставлю. То есть я не могу работать, когда у меня... Если у меня целый день расписать по, по времени, я просто чокнусь. Мне не понравится, я устану и мне будет тяжело. Этому человеку так проще. Вы должны, самое главное в жизни вообще, это познать себя. Понять, что вам нужно, какие у вас цели. А к чему вы двигаетесь, чего вы хотите достигнуть. То есть ваша задача работать над собой в первую очередь. И главная моя ошибка, повторюсь, да, это я не делегировал. То есть я не использовал а, труд других людей, людей, которые могут сделать лучше, хорошо и грамотно. Так вот, про сотрудника. Он организованный, но он не может придумывать хорошие идеи, ему тяжело генерировать. А мне наоборот легко. Поэтому мы с ним, как маленькая команда, очень сильная. Мы выступаем очень хорошо потому что я могу придумывать, скинуть ему, он эту информацию обработает, структурирует, и все, и проект работает, проект работает хорошо. У него мышление холодное, рациональное, у меня мышление жаркое, яркое, творческое. То есть я такой, ха, ха ха ха я могу там в час ночи позвонить, так, мы делаем вот это, все, делаем, делаем, делаем, делаем. А он до утра это осмыслит, он это переработает, он придумает, как сделать лучше. То есть оптимально, когда у вас как можно больше... Людей, которые заинтересованы в вашем успехе, в успехе вашего проекта и вы с ними двигаетесь вместе. Тогда у вас результат просто больше. Поэтому, повторюсь, моя главная ошибка, то, что я не использовал других людей. Сейчас я с удовольствием использую других людей, даю им ресурсы, даю им деньги, даю им э, мотивацию, учу их чему-то, если, если я чему-то могу научить. Учусь у них, если я могу у них чему-то научиться и получаю больший результат. Даже если вы совсем маленький, даже если у вас начинающий канал, вы можете с кем-то сколлаборироваться, с кем-то серьезным, кто будет вам помогать, даже если это, это второй маленький канал. да. Или там, допустим, художник, который вам сможет картинки рисовать за какие-то проценты денежек с партнерки. Обязательно этим пользуйтесь. Обязательно привлекайте большое количество людей. Учитесь работать с людьми, это очень важно. Умение организовывать всегда принесет хорошие деньги. Я уж не говорю про умение а, чужими руками что-то делать и зарабатывать на этом деньги. Об этом я тоже много рассказывал.